Ну чё, пердайн вернуться в чат, всем здорово. А, сегодня мы будем играть на Хайпикселе. Почему бы и нет? Правильно? Правильно. Ну, погнали. И у нас будет режим Build Battle. Ну, давайте же начнем Почему нет? подождем пока все загрузится, и будем строить. Музыка можно придумать с музыкой ну я представляю флейту да я буду делать человека а ему еще волосы нужны давай коричневые потому что я не придумал какие еще могут быть цвета я забыл уже о них о всех вот шикарные глаза по моему как можно быстрее теперь делаем так и от него будет вот так вот идти это, блин, выглядит так странно. А, вот так вот. Дудочка. И из нее а, па паутина. Вот, вот, вот. Как можно больше вот тут вот таких символов надо. Так, и вот тут вот. Типа ушам приятно слушать. Вот так вот. Блин, что? <смешно>, Смешно выглядит. Господи боже мой. Ну... Я в принципе больше ничего не успею сделать Разве что еще и тут немного сердечек добавлю Ну и здесь Немножко еще вот таких вот Я первый Нет, ну это легендарка Легендарка Леджендари В смысле зеленый? В смысле зеленый? Ну это что это? Ну нота Ну 2дшный еще и сзади м -м Это очень плохо <свеч> ну, это слишком просто. Но ну, сделать пластинки любой может. Да вообще было простенькое. Они а, одни не легендарки ставят. Кто ставит легендарки? Ты ставишь? Я на третьем месте. <свеч> как я всех не оскорблял, все равно я на третьем месте. Уу! Блоки. Нет, ну тогда еще блоков пиксель, что ты со мной делаешь? Ах ты. Ты охреневший. Не. Не. Все, я иду мстить. У них, наверное, здесь куча добра. Е-бой. Так, можно мне еще золото? А, отлично, я себе еще яблоко куплю. А что вот это делает? Мне просто интересно. Вот Ага, какая-то хрень. Э, ну, может быть, не хрень, я не знаю. Красные, нам надо вместе сплочаться. Так, у нас куча команд, которых как бы уже и не существует. Так что мы сейчас потихонечку, по-быстренькому -по э, спиздим все алмазы, там изумруды и будем качаться. Нет, все. Прощайте, друзья. Ну, это как минимум было весело. И всем спасибо за просмотр, кто смотрел данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Ферзен. Всем удачи и всем пока.